БИОГРАФИИ ГЕРОЕВ ТЕМНИЦЫ Аджит внимательно изучал работы Агара, безумного колдуна-ученого Изенрота, который случайно создал заглядатов и злобоглазов, которыми он теперь и командует, тренируя лучшую породу для битв. Аламар служил Арчевальду Айронфисту во время войн за наследство и едва смог ускользнуть Изенрота после поражения. С тех пор он обосновался в Негоне, где тайно служит подземным пластилином. Арлах – один из немногих троглодитов, которым было доверено вести армию Нигона. Арлах показал выдающиеся способности по обращению с баллистой, его часто привлекают для разрушения вражеских укреплений. Большинство магических умений Геона получены благодаря его способности заглядывать в мысли других заклинателей, читая то, как они распоряжаются энергией, и осваивая сами заклинания. Сначала Гунар служил разведчиком для подземных властелинов, затем гидом и телохранителем различных приятельных особ. Пока, наконец, ему не был доверен гарнизон на труднопроходимом участке границ Негона. Если ему и не хватает мозгов, он берет инстинктами. Хотя Дамакон даже среди троглодитов считался слабаком, он наделен способностью чуять золото на расстоянии. Макон готов озолотить любого, кто доверяет ему командование войсками. Дарксторн начал свой путь воинам Негона, тайно используя магию для победы в каждом сражении. Получив командование, он перестал скрывать свои таланты. С тех пор никто не осмеливался бросить ему вызов. Дас родился в клане воинов, и обучался мастеров, которые казались древнее, чем сама Вейна. Он проявляет незаурядные лидерские качества на службе Нигону особенно когда командует другими минотаврами. Говорят, что Джедит видела лицо Зинофекса, но так как Джеддит по-прежнему жив, многие оспаривают правдивость этих слухов. Сам Джедид не провергает и не подтверждает слухи о себе. Когда Демир перешагнул по юности, его чуть было не пришлось умертвить, ибо его необычайные магические способности вышли из-под контроля, и он представлял угрозу и для себя самого, и для окружающих. С тех пор он научился управлять своей мощью и теперь поистине страшен бою. Когда Лорелей была ребенком, она сбежала из дома, пропав в системе пещер. Ее подобрала и вырастила ведьма Гарпия. Незадолго до вторжения в Арафию она вызвалась служить подземным властелином. О своих настоящих родителях она ничего не помнит. От Минотавра ожидается, что он свирепый воин, но Амалекис использует магию столь неистово, что может соперничать с лучшими магами. Многие полагают, что своим быстрым вхождением в военную элиту Нигона Мултара обязана несравненному умению управлять драконами на поле боя. Выпив пузырек с кровью дракона, Мултара стала разумным драконом. Многие не удивляются ее трансформации и предсказывают происшествие прородителей драконов. Сифенрод утверждает, что она побочная дочь короля Гаифанхарта. Отказ отца признать ее своим законным отпрыском разжег в ней страстную ненависть к королевскому дому Арафии, престол, который она однажды собирается занять. Примкнув к она была и остается единственной женщиной в Ихаедар – Синка, родом из Верхнего мира, и хотя она верно служит подземным властелином, она все же предпочитает простор темным и сырым Негонским пещерам. Хотя он и безглазый, Шакти имеет чудесное видение боевой тактики. Его полчища таглодитов наводит ужас на окружающий мир, и особенно в темных туннелях негона. Необычно видеть властелина таглодита. Еще более необычно таглодита колдуна. Однако Ягах доказал, что он талантливый маг. Он уверяет, что ежедневная медитация секрет его успеха. Шутка.